Добрый день, мои дорогие! Меня зовут Юрий Пузыревский и в этом коротком видео я хочу рассказать вам про одну секретную технику, которая поможет вам которая существенно поможет вам достигать желаемого результата. Мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы достичь результата, нам нужно его хорошо сформулировать, нам нужно его смортировать, да, описать его как конкретный, измеримый, достижимый, определенный во времени и так далее, и так далее. Все это с вами мы уже хорошо умеем. Сегодня я хочу поговорить немножко об эмоциях, которые нам помогут делать действительно нужные, важные шаги в достижении желаемого. И понятно, что те цели, которые нам невыгодно достигать, мы их достигать не будем. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили внимание, что цель должна быть желаемой для вас. Она для, должна быть для вас актуальной. Что нужно сделать? Теперь переходим к технике. Первое ⁇ это вспомнить свою цель. Второе. Это представить себе день, когда вы окажетесь накануне, накануне достижения этой цели. Ну, я не знаю, если у вас есть какая-то цель, там, не знаю, какой-нибудь хороший автомобиль, либо квартира, либо, не знаю, ученая степень, либо выйти замуж. У каждого это будет что-то свое. Мы говорим сейчас про материальные цели. Нужно представить себе день накануне совершения вашей цели. И это будет ключевым моментом. И вам, ваша задача сейчас максимально, прям при просмотре этого видео, представить себя в том дне, когда вы вот знаете, что завтра я получу то, чего я хотел. Завтра я уже достигну то, чего я так давно желал. И я вот вам очень сильно рекомендую наполниться теми эмоциями, которые, как вы думаете, будут вас сопровождать в предвкушении этого дня. У меня обычно... Такие дни, когда вот случается что-то такое прям грандиозное, чего я очень давно хотел, или какая-нибудь очень важная цель для меня, я обычно в ночь накануне прям вот очень сильно переживаю, волнуюсь, иногда даже не могу уснуть, иногда даже вот с утра прям вскакиваю ни свет, ни заря, хотя обычно я люблю поспать подольше. И я хочу, чтобы вы представили себя в день накануне достижения вами этого результата. Погрузились максимально в это состояние. То есть второй этап – это максимально погрузиться в это состояние предвкушения. И сейчас, когда вы уже находитесь в состоянии предвкушения достижения вами этой цели, постарайтесь его еще сильнее усилить, как бы накручивая себя, что вот-вот завтра я уже получу свой долгожданный автомобиль, или вот-вот завтра я уже получу свои долгожданные ключи от квартиры, или там… «Я уже, наконец, одену свадебное платье и пройдусь, пойду в ЗАГС». Не важно, что у вас, очень важно, чтобы эта цель была значимая для вас, и вы себе представили, еще усиливали эмоционально, чем можно больше усиливали это состояние, что вот-вот завтра я этого достигну. А теперь, как инелпер, когда вы достигли этого состояния, резко возвращайтесь сюда и задайте себе вопрос – что я могу сделать прямо сейчас, чтобы достичь поскорее этого дня? И вот сейчас очень важно, когда вы задали себе этот вопрос, взять листик и ручку, и быстро тот ответ, который вам пришел на ум, он может быть очевидным, он может быть неочевидным. Чаще он бывает очевидным, но... Когда вы сейчас на этой энергии записываете этот ответ, ведь по большому счету все знают, что нужно для того, чтобы достичь цели. Да, сделать какой-то первый шаг. Шаг необходимый. И я хочу, чтобы сейчас вы на этой энергии просто взяли, записали то, что необходимо сделать сейчас, и выключили это видео, и пошли сделали. На этом на сегодня все. Вот такая простая НЛПРская техника. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. И до скорых встреч. Пока-пока а я пошел достигать своих целей.